Так, проверка звука проверка связи насколько хорошо меня слышно и видно пожалуйста поставьте десяточки если видно слышно хорошо если есть звук есть трансляция ставим десяточки чтобы я увидела что вы меня слышите и видите что немаловажно поставьте пожалуйста десяточки в чат так угу. вижу десяточек пока немного большая просьба всех включаться Итак, да пошли десяточки я вижу хорошо добрый вечер вам всем рада вас приветствовать у нас с вами сегодня второй день нашего открытого флешмоба открытых вебинаров на тему денежной матрицы все что связано с денежным потоком наши денежные карты которые мы получаем от рождения теми блоками которые могут возникать на жизненном пути и сегодня тема еще более глубокая. Вчера мы немножечко коснулись с вами, с вами темы денежной матрицы. Я рассказала о том, как работают коды богатства и коды безденежья, с чем могут быть связаны разные неприятные ситуации с деньгами. Сегодня копнем эту тему немножечко глубже, потому что сегодня мы будем говорить о кармических числах в денежной матрице, о том, что такое негативная денежная карма, о том, что такое кармические задачи по денежной матрице. Как с ними справляться как их решать и как в принципе понимание знания своей денежной матрицы в частности кармических долгов и э, задач может действительно помочь улучшить благосостояние помочь э, скажем так увеличить денежные э, доходы справиться с сложными ситуациями на сегодняшний момент по деньгам вот об этом Обо всем будем сегодня с вами говорить, разбираться в этом. Вот. По поводу подарка видела ссылки: кто-то вчера не дождался, не досидел. Ну что ж, подарок предполагался в первый день, только но если будете сегодня активно участвовать в вебинаре, досидите до конца, дослушайте, будете задавать вопросы, то мы сбросим ссылку на подарок еще раз так что помимо всего прочего еще и подарок ожидает вас в конце плюсики если готовы сегодня я рекомендовала бы запастись а, вам а, блокнотом и ручкой сегодня а, сделаем простые расчеты да, покажу вам один из способов расчета денежные матрицы в частности относительно кармических чисел в денежной матрицы поговорим на эту тему как их определять что это значит кармические долги так что пусть у вас блокнотики Ручка будет под рукой, водичка питьевая, чтобы хорошо работали, работали клетки мозга, обновлялись благодаря водичке. Ну и, конечно же, внимание, чтобы вас никто не отвлекал. Напишите мне, пожалуйста, в чат, если у нас сегодня новенькие, если кто-то, кто первый раз меня видит, слышит, тогда единички поставьте в чат, чтобы я увидела, если новенькие у нас те кто уже присутствовал на вебе ставьте пятерочки и кто хорошо меня знает ставьте десяточки посмотрим соотношение соотношение сегодня кто у нас собрался угу. а вот новеньких особенно прошу ставить единички чтобы увидеть сколько новых людей пришло угу. вижу пятерочки вижу десяточки всего пока две единички. Новенькие, включайтесь, не стесняйтесь. Угу. Стареньких рада приветствовать. Тема денежной матрицы, она ä, интересна всем да и новеньким и стареньким потому что все что касается нашей самореализации все что касается нашей востребованности все что касается темы процветания безусловно это важно это интересует многих об этом будем сегодня говорить ну что ж поскольку у нас новеньких совсем немного я буквально пару секунд расскажу. Зовут меня Дорис Костива Мендоса. Я работаю с людьми уже 15 лет как нумеролог, как психолог, как коуч, как таролог. Специализируюсь по направлениям преподавания нумерологии, кармических коррекций, реинкарнационной терапии, коучинга, энергетическим практикам. И в своих программах, в своих тренингах я, конечно же, пытаюсь сочетать весь набор инструментов полученный набор знаний за столько лет и опыта работы с людьми работа это буквально каждый день происходит сегодня мы с вами будем говорить о денежной матрице продолжать говорить денежная матрица это один из инструментов нумерологического анализа который помогает понять предрасположенность человека к деньгам, его а, умение накапливать деньги, сохранять, инвестировать, а, работать с деньгами. Вот. Но поскольку я являюсь еще и а, практикующим, скажем так терапевтом по всяким душевным направлениям кармическим коррекциям реинкарнационным то я вам буду сегодня рассказывать еще об инструментах которые дают возможность работать с кодами когда они заблокированы денежные коды или когда в денежной матрице присутствует большое количество неденежных кодов будем с этим с вами сегодня разбираться да? ну что ж я думаю уже достаточно мы с вами настроились, будем начинать. Будем с вами начинать. Итак, с чего мы начнем? Наверное, я повторю основу, самую-самую базу, чтобы у новеньких у тех, кто сегодня только присоединился, было понимание целостной картины, о чем идет речь. Каждый человек, который а, воплощается на земле, а, который приходит да, сюда, на землю, а, он имеет свою карту рождения, свою карту судьбы, а, которая рассчитывается на основе даты рождения человека, базовая карта. Ну, полная рассчитывается еще с учетом фамилии, имени, отчества человека. Что это за карта, для чего она нам нужна? На самом деле это... Ключик это компас, это действительно карта, которая позволяет узнать себя, понять свои цели, задачи, понять пути решения. Проблем, достижения целей. И эта карта, которая включает в себя очень много информации о человеке. Например, информацию о предназначении: это называется матрица предназначения. Мы это рассчитываем по дате рождения человека: таланты, способности, ресурсы, цели, задачи. Точно также рассчитывается по карте судьбы матрица кармы. Вот о ней мы с вами сегодня поговорим, потому что карма для многих очень загадочное, очень такое слово пугающее даже для кого-то. И тем не менее, да, есть люди, которые верят в карму, есть те, которые считают, что это полная ерунда. Но тем не менее, имеет место быть, потому что ну столько много, да, об этом говорит сам. И мой опыт работы с людьми позволяет мне утверждать, что да, это существует то, что мы называем карма. И более того, с помощью нумерологии мы можем узнать о своих кармических долгах, о своих кармических задачах. И в частности, сегодня мы будем говорить именно о карме в плане денежной матрицы. Как это отражается, кармические долги, именно по сфере денег. Угу. Кроме того, можно по карте рождения рассчитать и кар, карту взаимоотношений, предрасположенность к отношениям, особенности, да, идеального партнера, совместимость э, с другими людьми и так далее. Матрицу успеха, э, вывести свою формулу успеха, понять, в какой сфере следует реализовать себя, чтобы, э, ну, скажем так, достичь славы, известности и процветание и конечно же денежную матрицу о чем мы с вами говорим уже второй день потому что денежная матрица это все что связано с деньгами с финансовым потоком с взаимоотношением с энергией денег вот эта информация она заключена как раз таки в денежной матрице. поставьте единички если вот это база вот эта основа если сейчас понятно да. я это повторила поскольку новенькие сегодня у нас есть ну, достаточно быстро уже не углубляясь но если есть вопросы задавайте как выглядит денежная матрица визуально чтобы у вас было представление об этом что такое денежная матрица это определенные коды основываясь на дате рождения человека на его имени мы рассчитываем коды каждый код хранит в себе, естественно, информацию. Это как пазл, да, все пазлы, когда соединяются, они дают нам целостную картинку по разным сферам, по деньгам, по отношениям, по карме, по здоровью человека, да? по предназначению. Что касается денежной матрицы, она выглядит вот так. У нас основное значение имеет 4 кода, код предназначения, реализации, код судьбы и код манифестации. Все эти коды мы рассчитываем с вами сразу же на первом уроке интенсива по денежной матрице. Я вам рассказываю, как их не только рассчитать, потому что ну расчет дело несложное на самом деле. Я рассказываю, как их правильно читать, то есть трактовать именно в контексте денежной матрицы. Что значит правильно читать, правильно трактовать? Код предназначения он может быть в целом касаться всех сфер жизни человека, его здоровья, отношений, его самореализации, профессии, денег. Да? В контексте денежной матрицы я вам рассказываю, какие именно действия, направления, какие именно из ваших талантов или способностей, умений будут способствовать увеличению доходов. Да? Вот это очень важно понимать, потому что у меня есть очень много учеников по нумерологии в целом. Я преподаю нумерологию уже много лет, классическую пифагорейскую кармическую нумерологию есть общее понятие и есть э, специфика которая дает ключевые отличия вот если вас интересует именно тема денег увеличение доходов понимание того каковы ваши источники доходов каким образом именно к вам э, будут приходить деньги то вот здесь необходимо разобраться конечно в кодах вашей денежной матрицы понять как именно с точки зрения денежной энергии эти коды работают все коды оказывают влияние и предназначение и судьбы и реализации самое большое влияние оказывает код манифестации почему потому что такой, кто. Я вижу, что у меня много здесь просто в группе тех, кто уже знаком с нумерологией. И в принципе, я считаю, что на такие мероприятия приходят люди, которые занимаются саморазвитием, да, читают много, изучают. Если да, поставьте плюсики. У меня такое ощущение по группе сейчас идет, да, поэтому я немножечко глубже говорю, чем говорила вчера, что почему код манифестации больше всего влияния на нас с вами оказывает потому что есть такое понятие как зрелость мы все сюда приходим как бы, со своими задачами но пути да, реализации своих талантов способностей, они у всех разные скорость нарабатывания опыта у всех разная, но нам всем дается фора как бы 28 лет с нас особо не спрашивают вот, да, у нас там загрузили эм, определенные умения таланты способности да, и нам дают возможность эм, попробовать их да, применить не применить познакомиться с этим миром э, узнать на вкус многие вещи да, попробовать себя в разных направлениях и особо не спрашивают с нас вот как идет так идет. этот период он длится до 28 лет сатурнянский цикл до да, 28 лет вот пока эм, сатурн делает свой круг и э, на самом деле период очень интересный и вот после 28 лет э, начинают спрашивать э, да, ну, там, высшие силы кураторы ангелы э, э, что что ты изучил себя ты применяешь свои таланты способности ты э, вообще каким-то образом двигаешься в плане реализации своих задач или нет и э, это называется период зрелости мы с вами становимся уже ответственными за свои выборы за свои решения за свои действия и самое главное но ну, с точки зрения каких-то задач кармических за свое развитие поэтому считается что все коды код манифестации как и кармические коды они начинают активироваться после 28 лет чуть-чуть да? после 28 там 30 33 и уже там по полной после 35 лет происходит активация всех кармических долгов и в большее влияние включаются и число зрелости там по вашей карте рождения и код манифестации почему потому что от манифестации он о задаче которая соединяет личность человека и его тонкую составляющую его душу то есть по сути зачем вы пришли что вам действительно необходимо научиться делать в этой жизни да, вот поэтому он оказывает влияние на судьбу человека э, во всех сферах. Не буду э, говорить, что только в одной. Э, безусловно, самая, э, самая первая сфера, которая начинает ощущать влияние кода манифестации, это денежная, это сфера финансов, но в том числе э, код манифестации отражается и на сфере отношений и э, на сфере здоровья человека, на э, сфере духовного развития и так далее. Э, есть у меня в задумках рассказать про код манифестации и по всем остальным параметрам, возможно, я это сделаю. Здоровье, да, духовное развитие отношения. Э, но поскольку запросов больше всего от моих клиентов и учеников сейчас, это да, именно востребованность самореализация деньги, увеличение доходов, то прежде всего мы говорим о денежной матрице. Да? Двоечки, если понятно то что я сейчас рассказала как рассчитывается код манифестации нет не все так просто это не сумма предыдущих кодов код манифестации рассчитывается по формуле на интенсиве я даю эту формулу она несложная но опять же таки почему я не даю в прямом эфире ну потому что смысл рассчитывать без понимания трактовок трактовки кода манифестации это целый урок безусловно я рада буду поделиться всеми этими трактовками Знаниями на интенсиве. Да? Итак, вижу двоечки. Здесь понятно. Давайте с вами двигаться дальше. Да? Что такое денежная матрица? Уже более-менее понятно. У нас есть наши коды, есть данность, с которой мы рождаемся, с которой мы приходим. Вчера я рассказывала о том, что денежные матрицы могут быть заложены денежные коды коды богатства или не денежные коды коды безденежья в зависимости от того что из себя представляет ваша денежная матрица у вас либо легко весело и быстро складываются взаимоотношения с деньгами вам легко продавать легко договариваться легко накапливать или наоборот да, если коды в основном не денежные или заблокированы были в результате разных стрессовых ситуаций ваши коды богатства а, ну, происходит противоположное, да, начинают появляться трудности с деньгами, долги и, и прочие моменты. об этом говорили вчера. но мы с вами сегодня как бы углубляемся. Да? Мы хотим немножечко глубже посмотреть на денежную матрицу. Я не зря спросила вас, да, насколько группа готова, насколько вы заинтересованы в этой глубине. Получила ваши плюсики. Поэтому думаю, что могу рассказывать, как есть. Да? Помимо кодов, богатства, безденежья... На наши с вами финансы, на наши с вами денежки в кармане, на картах, в банке, <смех> да, на счету, оказывает большое влияние матрица кармы. На самом деле, если изучать профессионально карту рождения человека, то матрица кармы, она связана с денежной матрицей вот таким вот образом, как в пазлике, очень плотно. Да? Матрица кармы, она тоже рассчитывается на основе даты рождения и с самого рождения. Более того, скажу вам то, что я обычно на индивидуальных консультациях и сессиях говорю, программа кармы загружается э, примерно ну, в возрасте 3-6 месяцев, э, да, когда ну, эмбрион находится в теле мамы. То есть все-все-все э, э, программы... Э, весь опыт предыдущих воплощений, включая кармические долги. И уже ближе к рождению, да, там за три месяца до рождения загружаются, собственно говоря, и кармические задачи на это воплощение. Поэтому получается, что матрица кармы находится в таком вот очень плотном взаимодействии с нашей денежной матрицей. И э, карма — это не всегда плохо, бывает очень хорошая карма, э, бывают такие по силе э, вибрации матрицы кармы, что человека, наоборот, даже когда он особых усилий в этом воплощении не прилагает его выносит вот из всех проблемных ситуаций он выходит сухим из воды ему помогают э, не потерять там где все другие теряют да, или избежать э, там например каких-то больших неприятностей там где другие попадают, э, да, а бывает конечно же что кармические долги усугубляют ситуацию или утяжеляют это воплощение? почему потому что матрица кармана включает в себя всю информацию на да? есть э, те долги которые были не проработаны в прошлом воплощении уроки которые были не пройдены в прошлых воплощениях э, и это как грузик на да? вот чем больше не пройденных уроков не проработанных ситуаций тем человек тяжелее э, Может сейчас такой образ создался у меня такая пошла картинка чем мы легче тем нам легче перепрыгивать через ямы до да, какие-то э, преграды а чем мы тяжелее тем конечно сложнее и поэтому мы погрязаем в таких вот ситуациях до тех пор пока не разберемся со своими кармическими долгами ну и плюс есть задача на это воплощение что конкретно в этом воплощении нужно научиться делать что достичь и как правило мой опыт мне позволяет говорить что Легче решать задачи текущего воплощения, когда решены кармические долги и уроки предыдущего. И наоборот, троечки, если это понятно, ребята, так, вижу комментарий. Юлия. Так, Дорис, спасибо. Ага, полный курс по нумерологии 2 июня. Практикую. Я очень рада. Да, я очень рада. Ребята, троечки, если понятно, по вот карме то что я рассказала угу. активнее подарки хотите в конце получать активнее включайтесь. хорошо главное что есть понимание а, э, такая информация для э, больше для того чтобы вы ориентировались да, потому что разобраться со своими кармическими долгами можно естественно когда вы сделаете все расчеты, и когда мы на занятиях начнем это прорабатывать, этим заниматься. И тем не менее, чтобы было понимание, что одних расчетов недостаточно. Потому что меня спрашивают, я, конечно, вам дам сегодня расчет, попрактикуемся, попробуем рассчитать один из кодов кармических в денежной матрице. Но полнота картины, она выглядит примерно так. Матрица кармы, она включает в себя разные виды кармических долгов. Есть так называемые собирательные кармические долги. Собирательные кармические долги, почему они так называются? Потому что они включают в себя, скажем так, воплощение за последние тысячу лет от 10 до 15 в зависимости да, от вашей даты рождения хвостики со всех со всех со всех воплощений где-то по чуть-чуть что как не доработано и они проявляются как раз таки в основном до 28 лет вот но если долги сильные то они могут проявляться и позже до глубокой старости. Если хвостики, как я говорила, то это какие-то ситуации, ну да, через которые приходится ä, проходить, это могут быть взаимоотношения с родителями, ä, взаимоотношения в социуме, да, это могут быть отношения между друзьями, которые касаются личных отношений, денег, ä, не знаю, там, честности, благородства, веры, других моментов, да. Вот. А есть персонифицированный кармический долг – он э, включает в себя недоработки как раз таки предыдущего воплощения, которое было вот перед вот этим вашим текущим воплощением, и э, он связан с денежной энергией. Сильнее всего начинает проявляться в период 28-35 лет, хотя уже могу вам сказать, что есть исключения. Позже, раньше не наблюдала из своей практики, Позже могут включаться и это обычно как проявляется как э, изменение неожиданное э, в работе в статусе э, в уровне достатка может проявляться как потеря денег э, потеря бизнеса э, появление долгов вообще смена да, перевертыш финансовой ситуации когда было хорошо потом раз и перевернулась вот таким вот образом персонифицированный кармический долг он рассчитывается по методике денежной матрицы его легко выявить и понять таким образом что с ним делать и есть еще один вид долга который связан с нарушением контракта воплощения это касается текущей кармы кармы этой жизни никак не связано с вашим прошлым связано только с настоящим и поэтому его влияние особенно сильно заметно и эффективно это долг возникает в результате нарушения контракта воплощения когда вы занимаетесь не тем что вам нужно не своими задачами не своим предназначением да? вы неправильным способом используете свой потенциал или вообще не в той сфере в которой вам это как бы предназначено положено на это воплощение и и вот это проявляется в большей степени после 42 лет. Вот такие вот есть виды долгов кармических, ребята, напишите. Вот Мария написала Макарова сейчас: спасибо за комментарии, что у вас после 50 такое идет. Поделитесь вот то, что сейчас рассказала. У кого-то пошел резонанс, ощущение, что у меня работает вот такой вид кармических долгов как это починить починить можно на самом деле не каждый нумеролог вам это скажет но поскольку я практикующий нумеролог и кроме нумерологии владеющий рядом специальных технологий кармических коррекций я вам говорю да, что это починить можно рассчитать идентифицировать и самое главное исправить починить как написала наталья вот эти кармические долги можно с помощью интенсива денежная матрица можно с помощью инструментов ну я их отношу к нумерологии потому что они связаны с расчетом нашей карты рождения хотя сами методики коррекции это как раз таки кармические коррекции энергоинформационные так смотрю в чат что вы пишете друзья мои обещали активничать Давайте, комментарии. Текущий долг, похоже на третий вариант. В 34 резко поменяла работу. Угу. Так, у меня после 47 такое происходит. Но если правильно поняла, рассчитала, то правильно выбрала профессию, предназначение сейчас. Да? Так, у меня круто идет. Все сразу три. Три, но это может говорить о том, что пропускали знаки. Не было осознанности, да. И даже если посылались вам какие-то знаки, не готовы были эту, с этой информацией что-то делать, что-то менять, каким-то образом осознавать. Да? Угу. Но ничего, никогда не поздно. Ну, до того момента, как мы умерли, я считаю, что э, все еще не поздно. Возраст значения не имеет э, никакого. А, давайте попробуем посчитать что-нибудь, да, чтобы вам было э, и интереснее, и чтобы вы поняли, что на самом деле расчеты несложные. А, может кто-то сможет, если расчеты покажут конкретно наличие у вас одного из вида долгов, прокомментировать, подтвердить, да, как это у вас проявляется. Возьмите сейчас ваши блокнотики и ручки. Да, на примере мы сейчас попробуем посчитать. Пример собирательных кармических долгов в денежной матрице, ну потому что его расчет наиболее простой. Остальные чуть сложнее, да, там нужно все коды рассчитывать. Вот. А что такое собирательный кармический долг? Ну, это когда у нас код предназначения, мы его рассчитаем. Да? А реализации судьбы или манифестации будут иметь определенные значения. 10 тринадцать, четырнадцать, шестнадцать, семнадцать или 19 это коды, которые получаются. Все сейчас рассчитывать не будем, говорю сразу, но мы попробуем а, рассчитать с вами один из вариантов в коде предназначения потому что его может рассчитать любой человек это абсолютно просто не требует специальной подготовки вам нужно просто меня послушать записать свою дату рождения и попробовать ее просуммировать. Каким образом? Запишите сейчас свою дату рождения, день, месяц, год и просумируйте ее. Поставьте плюсики между каждой циферкой, прибавляя одно число за одним. У вас получится какое-то двузначное число. Если это число попадает в нашу категорию те которые я назвала да, то это один из собирательных кармических долгов я повторю 10 13 14 16 17 и 19 да. вот. в коде предназначения мы можем найти этот собирательный долг еще более простой способ, прям совсем наглядный, если мы посмотрим на код реализации, потому что код предназначения – это вся дата рождения целиком человека, а код реализации – это только день рождения. И когда у нас с вами кармический долг есть прямо в дне рождения, это считается сильный долг, он будет огромное влияние оказывать на жизнь человека. Как его найти? Ну, естественно, если ваш день рождения э, приходится на 10, 13, 14, 16, 17 или 19 число. Да? То есть вы видите сейчас, что... Расчеты несложные. Мы с вами два кода можем просмотреть. Ну, код судьбы не будем рассчитывать, потому что он рассчитывается на основе фамилии, имени, отчества. Там сразу куча вопросов возникает. Девище фамилия поменялась и так далее. Это уже на тренинге мы это делаем безусловно. Я вам сейчас для примера показываю вот два года уже даю из денежной матрицы, которые легко посчитать на предмет наличия кармических долгов. Опять же денежный не денежный код Будем разбираться на тренинге, потому что кармический не всегда значит не денежный. А, да, будем с этим с вами а, разбираться ну а сейчас напишите мне у кого что получилось у кого что получилось вот по коду предназначения у вас могли получиться эти числа когда вы да, складывали сумму вашего дня рождения или ваших детей или ваших родных, либо конкретно прямо вот в коде реализации, то есть в дне рождения вы можете уже найти а, вот этот вот собирательный кармический долг. Так, давайте почитаю, что у кого. Так, 10. 10 есть. Ирина кириллова десяточка у вас есть. Так, 29 нет, 36 нет число предназначения 28 10 до да. 10 до да. 10 и 17 в коде реализации тоже то есть оксана вы либо 10 родились либо 17 родились и то и другое число кармического долга 23 29 нет 17 до 10 до 19 надо сводить э, до 10 но будет тогда и 19 и 10 так 28 10 да. у нас финальное двузначное число смотрите вы когда вы вот считаете свой код предназначения у вас есть промежуточное число вот вы например посчитали 19 у вас получилось да? но э, нужно еще один раз свести это число до да? 1 плюс 9 Будет 10. Вот оно ваше самое влиятельное число с, с точки зрения кармы. Хотя и 19 тоже будет э, говорить о том, что, возможно, это кармическое число ⁇ это как небольшая недоработка кода э, 19 в предыдущем воплощении. Так, нет таких чисел. Отлично. Если нет таких чисел, значит в дате рождения, в дне рождения их нет. Нужно еще смотреть код имени, фамилии, отчества, код судьбы и код манифестации. Но опять же таки все-все просматривать будем на тренинге. Моя задача сегодня вам показать, как их найти, да? что на самом деле расчеты несложные, но каждое каждый код, он будет нести информацию вот у меня сейчас просьба к тем кто нашел у себя те или другие коды неважно в коде предназначения или в коде реализации я сейчас дам трактовку вы пожалуйста напишите как есть поделитесь отслеживали ли вы то что у вас происходят происходили в жизни такие ситуации да, я даю значение почему пришел код о чем говорит кармический долг и как это проявляется в жизни вот все у кого десяточки нашлись неважно в полной дате рождения или в дне рождения это код, который говорит о нарушении закона благодарности в предыдущих воплощениях, причем не в одном. Да, это у нас собирательный кармический ток по а, ряду воплощений за последние тысячу лет. Как он может проявляться? У вас сейчас, наоборот, таким образом чтобы провоцировать вас на осознание этого долга например вас могут э, принижать не ценить должным образом ваши таланты способности умения ваш труд да вы можете получать меньше чем заслуживаете в этой жизни и вам как бы приходится всю жизнь доказывать свою квалификацию вот те у кого 19 10 потому что один плюс 9 равно 10 вот этот этот код он у вас будет проигрываться поделитесь чувствуете ли вы что это так таким образом да, что ваша значимость уменьшается вы получаете меньше чем заслуживаете вам все время приходится доказывать что вы лучше что вы можете что вы способны что вы достойны, да вот таким вот образом проигрывается код 10 если у вас 13 Дата рождения полностью, да, код предназначения или день рождения, код реализации. Этот код говорит о нарушении закона слова в каком-то из предыдущих воплощениях или в нескольких, да? Вербализация слова очень сильная энергия, словами мы способны создавать, созидать и разрушать. Очень сильная карма считается по коду 13. И проявляется это долг тем, что человеку э, очень сложно найти себя, занятие по душе такое, которое бы приносило... И радость, и деньги могут быть из-за этого проблемы с деньгами. И могут тоже обманывать на словах, подводить. Друзья, коллеги, клиенты, да, очень много раз будет приходиться начинать сначала. Так работает, например, код 13 в вашей денежной матрице, если он есть. Да? Есть еще код 17. Я рассказываю, потому что, в принципе, в стандартной нумерологии вы таких трактовок не встретите. Это конкретно денежная матрица вы только у меня на курсе можете эту информацию получить и разобраться но я с вами делюсь даже уже сейчас на открытом уроке чтобы вы понимали что на интенсиве вы можете получить очень много ценной информации очень много ключей для исправления своей с финансовой ситуации в том числе или для помощи клиентам если вы с ними работаете вот код 17 о нем вы не найдете информацию нигде ни у александрова да, ни в других источниках о чем говорит код 17 на самом деле очень сильное число с точки зрения и нумерологии и с точки зрения таро нумерологии да, 17 аркан они связаны между собой 17 код говорит о том что был нарушен закон траты закон траты энергии денег информации вообще закон траты в целом и Прежде всего, первый уровень, как он проявляется, он проявляется на уровне финансов, на уровне, конечно же, денежной энергии в этой жизни если у вас есть такой долг вам очень трудно вообще обращаться с деньгами вы не умеете ими распоряжаться грамотно вы не можете накопить деньги они все время от вас уходят это может быть связано еще и проявляться низкой самооценкой и получается что человеку приходится много работать много трудиться прилагать очень много усилий но скажем так достаток труднодостижим или он есть но он стоил просто колоссальных усилий чаще всего а, в плане здоровья Понятно, да, ребята, вот я вам сейчас показываю, поставьте плюсики, если понятно, как проявляются вот эти вот кармические долги. Что мы сделали? Мы рассчитали коды, мы с вами получили ключи к своей карте рождения через расчет этих кодов. И если вы знакомы с информацией, если вы владеете информацией своей денежной матрицы, то вы начинаете понимать, почему в вашей жизни происходят определенные события, почему у вас складываются определенные... Определенным образом взаимоотношения с деньгами в чем причина каких-то событий ситуации в вашей жизни но самое главное конечно же что с этим делать на как это исправить потому что ну рассчитать и узнать хорошо рассчитали и узнали и что теперь делать вот это самое главное. Чем отличается а, мой интенсив ⁇ Денежная матрица ⁇ что я не просто даю вам расчеты, я не просто даю вам трактовки и понимание, как и почему это происходит. Я еще и даю конкретные практические инструменты для того, чтобы была возможность это исправить. Я в своей жизни очень много исправила оплошности и ошибок прошлого. Я с клиентами работаю уже 15 лет, и да, я могу утверждать что чисто нумерологические расчеты, они не способны и не могут изменить тяжелые ситуации. Но если использовать методы, такие как энергоинформационные или кармические коррекции, то сочетание знания, сознания, понимания и методов коррекции действительно способно произвести серьезные изменения в жизни и в судьбе человека. Вот об этом будет речь на моем интенсиве денежная матрица давайте вопросы если есть сейчас задавайте так кармические долги можно найти в дате месяце годе имя отчество и фамилия да ну плюс еще код манифестации который рассчитывается по формуле там свои кармические задачи идут 14 но ну 14 он не относится к скажем так конкретно который касается только денег 14 код который касается в том числе и кармы там на уровне личности и души поэтому в примере я сейчас не привожу это да, чтобы мы не уходили туда в такую глубину естественно что все я не буду вам рассказывать, чисел много, я привела примеры. Три числа достаточно, чтобы было понимание. Хотите узнать больше, добро пожаловать ко мне на интенсив. Будем разбираться с этими кармическими долгами. Так, если пропустила какой-то вопрос, задайте еще раз. Так, открытый кармический долг 16 в дне рождения. Да, это открытый кармический долг. Угу. Так, 22, 11... Нет, как посчитать код манифестации на интенсиве? Будем учиться считать, как исправлять 10. Расскажу, конечно же, на интенсиве. Так, у папы 17, трудяга. Сейчас потеря денег была. Ну вот, спасибо, Марина, за комментарии. Это про то, что я говорю. Так, точно про 19. 10 и 0,1 дата рождения это одно и то же. Это разные даты. Как это может быть одно и то же? 10 или 1. У вас 1000 в кармане или 10 тысяч? Это одно и то же, Ирина. Так, 10. Все верно. И раньше такое присутствовало. Угу. Так, 10:17 относится к кармическим только в денежной матрице, только в денежной матрице, да. Дом квартира относится сюда, не относится. Так, у меня есть все расчеты и задачи, но сдвинуться не могу. Вот хорошо бы понять, что мешает сдвинуться, особенно когда есть все расчеты и задачи. Что это, да, с чем это связано? И я вам могу сказать, что это очень часто связано с некоторыми параметрами, о которых не очень приятно говорить. О них вчера уже немножко вам говорила: Это страхи. Это лень это когда э, ну э, мы хотим изменений но а, при этом мы боимся что-то поменять э, или просто лень прикладывать какие-либо усилия к сожалению эти факторы которые но ну, э, на самом деле очень тормозят и э, это в большей степени является причиной того что что-то не работает мне иногда даже кажется что не столько карма и кармические долги не дают человеку возможности достичь процветания и благополучия сколько наша собственная лень или наши страхи но безусловно я за всех не буду говорить. Есть люди, которые очень много стараются, очень много усилий э, предпринимают. Есть те, кто даже на нескольких работах работают или берутся да, там, за все подряд. Э, много усилий прилагают, чтобы достичь какого-то уровня, но э, действия не приносят результата. Да? Э, вот здесь, когда человек действительно что-то делает, старается и пытается, но нет результата, здесь явное влияние кармических чисел, кармических долгов, потому что это своего рода блокираторы. Знаете, вот нам дают возможность достичь определенного уровня жизни, достатка, ну, потому что не все ж плохо. Да, мы двигаемся, мы каким-то образом живем, мы развиваемся, но когда достигнут вот этот вот э, предел, э, на который мы можем с вами взойти и взобраться, учитывая даже наши с вами кармические долги, э, страхи, комплексы, мы дошли. Но вот дальше до тех пор, пока не проработать долги, пока их не убрать, пока не разобраться со своими кармическими задачами. Дальше двинуться нельзя. И вот это самый противный период, этот период, который называется период бессмысленных действий, период, когда мы бьемся головой об стену, когда мы э, много всего делаем, но не получаем результата. И здесь начинают развиваться новые комплексы, да, кому это знакомо. Теряем уверенность в себе, разочаровываемся, на самом деле можем даже терять друзей и близких, потому что эмоционально реагируем на собственные неудачи. Кто-то обвиняет да, близких, кто-то позволяет себе эмоционально реагировать. Через многие вот эти моменты я и мои клиенты, мы проходили уже. Да? И что? еще больше усилий прилагать, очень часто просто продолжать биться да, в закрытую дверь является действительно бесполезным. Я считаю, что нужно разобраться, почему происходит это, почему нет пути дальше или выше, что мешает. И, как правило, это как-то связано либо с нашими блоками, относительно денег, благополучия, финансов, либо связано с нашими кармическими долгами. Нужно что-то проработать, нужно что-то понять для того, чтобы сдвинуться, для того, чтобы иметь возможность вот открыть этот шлагбаум и пойти дальше. Да, это действительно так покупка курсов проработки стопор существует я не знаю какие курсы проходили наталья эм, я тоже очень много всего проходила изучала какие-то курсы работают какие-то не работают но я знаю что есть технологии которые точно четко и конкретно позволяют проработать именно кармические долги и денежные блоки эм, я это говорю, потому что сама проработалась по этим технологиям. Я уже достаточно много лет их практикую, и если бы они не работали, не было бы да, вот этого сарафанного радио, когда один человек рекомендует меня другому-другому-другому говорит: так вот, пойди к ней туда, она тебе поможет. На сегодняшний момент это действительно работает. И я очень рада, потому что на самом деле... Какой смысл о чем-то говорить, если это не приносит результата? Да? Еще раз говорю, друзья, рассчитать денежную матрицу, рассчитать свои коды, ну, большого здесь ума не надо». Я считаю, что кроме расчета обязательно должна быть вторая ступень – понимание, осознание того, кто вы есть, что вы из себя представляете, какие у вас задачи стоят в этой жизни. И самое главное, какие есть препятствия, какие есть внутренние блоки, что мешает реализовать ваш денежный потенциал и вообще творческий потенциал на полную. И вот третий шаг – Разобраться с этим, не побояться, рискнуть, приложить усилия, использовать технологии плюс осознание. Одни расчеты ничему не помогают. Ничему. Да, вы что-то о себе узнаете, посчитаете. И что? Да, нужен второй и обязательно третий шаг. Бог любит Троицу. В этом сакральный смысл даже нумерологический. Три шага. Расчет, знакомство, второй, осознание. Да. и 3 коррекция вот тогда будет результат понимаете о чем я говорю поставьте пожалуйста пятерочки если да если да как страх побороть никак не могу побороть страха потому что со страхом не борются страх свой нужно полюбить это ваша тень и это ваша самая большая сила Страх в себе таит самый большой потенциал. Вот то, чего вы боитесь, о боже мой, я сейчас говорю, у меня прям поднимается эта энергия. Я помню, когда я поборола свой страх, поборола да, публичных выступлений, настолько он у меня был сильный. Меня когда в школе вызывали к доске, я заикаться начинала, я боялась, вообще краснела, у меня... Ладошки потели, я боялась что-то сказать. А на самом деле этот страх, он в себе таил потенциал, тот, который вы сейчас видите, слышите, наблюдаете. Умение включать других людей, умение пробуждать других людей, умение говорить открыто из сердца. Это потенциал за этим страхом. Бороться с ним нельзя, его нужно полюбить, принять свой страх. Есть такие технологии тоже даю на своих тренингах но даже те кто просто входят в поле присоединяются на другие курсы становятся смелее поверьте мне ну есть у меня такая специфика в энергии я действительно э, умею вселять в людей э, смелость и энергию для того чтобы полюбить и принять свои страхи а сейчас давайте с вами вернемся к вот этому моменту когда благополучие как бы оказывается под замком. Кому знакомы такие ситуации? Поставьте мне сейчас плюсики. Ситуации, когда вы много предлагали усилий, но не получалось получить денежных результатов, тех финансовых результатов, о которых мы с вами говорим. Да? Кто терял деньги, кто работал на двух работах, кто пытался вкладывать деньги в бизнес, но этого не происходило. Бизнес не приносил результатов, не приносил доходов. Поставьте плюсики сейчас. Угу. Друзья мои, вот это может быть связано, безусловно, с кармическими долгами. Ну, или мы вчера с вами разбирали уже да, причины. Это когда в матрице, в вашей денежной матрице присутствуют в основном неденежные коды, или денежные коды были заблокированы в результате каких-то стрессовых ситуаций. И в первом, и во втором, и в третьем случае я даю методики коррекции коррекции, как работать либо с управляющими стрессами, которые возникли в результате сложных жизненных ситуаций, либо как работать с кодами безденежья Как, ну, давайте скажем такое слово, используем умное, перепрограммировать или перезагрузить свою денежную матрицу. Причем методики очень логичные, очень скажем так понятные есть нумерологический способ перезагрузки перезагрузки денежной матрицы есть энергетический способ перезагрузки своей денежной матрицы разные сейчас хочу показать вам еще пример Надеюсь, да, я не слишком быстро говорю. Еще хочу один пример показать, что такое персонифицированная кармическая задача. Сразу говорю, в расчеты сейчас не будем вдаваться, потому что для того, чтобы рассчитать эту задачу, нужно просчитать все коды. И это первое занятие денежного интенсива, потому что мы там просчитываем все коды, включая код манифестации. Я хочу только показать на примере. <смех> да это у меня кот <смех> он пришел познакомиться отметиться <смех> понравилась энергетика группы вот я хочу показать как работает например чтобы вы увидели то да, что денежная матрица это еще инструмент как с помощью расчета в денежной матрицы можно понять почему произошли вдруг в жизни какие-то изменения в плане доходов в плане финансов помимо того что существует кармическая задача вот мы можем рассчитать кармическую задачу например код 27 да, по кармической задаче может говорить а, о том что а, человеку действительно с самого раннего детства а, нужно а, работать а, над собой это как правило очень сложное детство это возможные потери денежные через обман причем от близких людей и это отсутствие поддержки со стороны рода да, так проигрывается вот эта э, кармическая задача, то есть это нужно, это не потому что человек э, заслужил, а потому что выбрала душа в этом воплощении пройти через э, решение вот этой вот задачи. Да? И это очень интересно. Это, кстати, моя задача. Да? Я на своем примере даю вам, как это работает. Если человек игнорирует свою задачу, то есть никоим образом не хочет да, анализировать, что, как происходит, не хочет расти духовно для того, чтобы там, не знаю, принять, может быть, несовершенство своих родных, на да, то э, вот как правило происходит усиление причем то что было в детстве продолжает разрастаться продолжает усиливаться это как вариант я вам показываю что такое персонифицированная кармическая задача которую мы с вами можем рассчитать по э, денежной матрице ну и конечно же там есть рекомендации что делать конкретно человеку нужно на что обращать внимание в какой сфере развиваться какие предпринимать усилия и шаги и давайте пойдем дальше показываю вам делюсь сокровенным как отражается смена имени или фамилии до да, на вашей денежной матрице. то что вы видите это денежная матрица посмотрите поставьте плюсики сейчас все слайды видят я вам поместила две матрицы, да, врожденную и приобретенную. Что такое приобретенная матрица денежная? Это когда э, у вас меняются какие-то параметры. В частности, что у нас меняется? У нас меняется фамилия. Вот это мои матрицы, на моем примере я вам показываю. Я когда вышла замуж я поменяла естественно свою врожденную фамилию на которой я сейчас до Мендоса, да, на фамилию мужа и как вы видите у меня произошли изменения сразу же в моей денежной матрице к сожалению не очень позитивные я это сейчас могу да уже со своим опытом нумеролога специалиста по кармическим коррекциям и так далее так, просто вам рассказывать конкретно тогда, мне, конечно, этот опыт э, дался очень тяжело, потому что у меня был определенный уровень, э, очень интеллигентная семья, свой э, уровень общения. Когда я вышла замуж, э, ну, скажем так, это поменялось, потому что выбор был не совсем правильный, кармический. Вот, у меня в результате смены а, фамилии произошло, во-первых, понижение частотности моего уровня манифестации с 27 на 24. И а, что это дало? Да? это сразу отражается на тех задачах, которые человеку нужно скажем так решать вот у меня была задача это творчество и созидание на уровне 27 когда код поменялся на 24 это необходимость работать физически это тяжелый физический труд могу вам честно сказать что так тяжело и много физически я никому не желаю чтобы кто-то работал вот в этот период моей жизни через что мне тогда довелось пройти за эти несколько лет э -э, и холода и очень тяжелого физического труда который вообще отличался от моего детства подросткового возраста моей семьи и я на практике убедилась в том как это работает да? это не была моя задача в этой жизни я это уже проработала в предыдущих воплощениях но смена вибраций по фамилии по имени во-первых подключает вас всегда к эгрегору рода ну мужа если вы выходите замуж или э, меняете фамилию к другому эгрегору если просто да не выходя замуж во-вторых это влияет на ваши задачи и вашу частотность понимаете о чем я говорю друзья мои поставьте троечки если да и это называется нежданно-негаданно. Может быть, по-другому вы можете поменять фамилию повысить свою частотность, и тогда это вау, это может быть вызов, может быть страшно, но э, это, скажем так, способствует развитию. У меня в данном случае вот э, в первом браке произошла деградация в плане духовного развития я это осознаю признаю конкретно и я действительно увидела как это работает как работает смена вот этих кодов когда происходит понижение частотности плюс у меня появился безденежный код и кармический код благодаря смене фамилии да? появился код 2 это код безденежья конкретно когда нужно все время экономить все время делиться и кармический код 14 который на личность повлиял и без условно на самооценку и на результаты да? вот вам пожалуйста смена фамилии, ребята, э, на личном опыте прожитая я, поэтому сейчас на своей девичьей фамилии, так как у меня в свидетельстве о рождении записано, я этот код не буду менять, несмотря на то, что я сейчас забыла, да, но я свои уже данные врожденные не меняю, потому что они для моей задачи, для моей реализации предназначения подходят наилучшим образом. У всех по-разному, но что я хочу вам донести, что очень важно понимать мы сейчас живем в такое время когда нужно уже быть осознанными если хотите менять что-то в своей жизни например переехать в другую страну да, э, как многие вот например ступая переезжают меняется же написание документы выдаются на другом языке то есть меняется денежная матрица если вы хотите поменять фамилию да, взять там мужчины у меня был недавно клиент хочет взять э, фамилию например Матери своей, там с отцом у него а, нет контакта, он, да, то есть или просто выходите замуж, нужна фамилия, нужно обязательно посмотреть, а какие изменения эту вашу жизнь привнесет, это будет способствовать вашему предназначению, реализации вашего предназначения, или это усилит и без того сложную ситуацию, а может быть, как и мне, да? подкинет э, тяжелый физический труд <смех> или кармические долги и очень-очень сложные периоды депрессии адаптации и борьбы с собой э, понимаете мы должны быть уже с вами осознанными и мы должны понимать что все имеет значение каждая буква имени имеет значение и ну, понимание своей карты рождения имеет значение то как вы работаете со своими кодами со своими умениями талантами и способными Имеет значение. И если вы допускаете ошибки, за это приходится очень дорого платить. Поверьте, я дорого заплатила, причем конкретно можно деньгами платить, а можно платить здоровьем, можно платить временем и энергией, что тоже является очень и очень ценным. на да? Время и энергия. А иногда дороже денег даже получается. Вот-вот плюсики если понятно если донесла ребята если донесла эту мысль это очень важно понимать на самом деле вот если при всем при этом мы с вами вижу плюсики спасибо не разбираемся да, со своими долгами кармическими ну просто игнорируем у меня есть большой опыт общения с разным количеством людей и бывает такое что рассчитываешь карту человека говоришь ему да, указываешь на определенные моменты человек говорит да ну это ерунда я в это не верю вообще это не работает это не про меня есть те кто верят но игнорируют имейте в виду что на определенном жизненном этапе все кармические долги имеют свойство тиражироваться, да, назовем это так. Они умножаются втрое. И если там было просто, да, например, какие-то потери денег, могут вообще уйти источники доходов. Если не было, например, нормальных взаимоотношений с семьей, вас никак не поддерживали родные или друзья, ну можете вообще остаться без поддержки даже вот э, поддержки высших сил да, э, в которые я очень и очень верю если обманывали там э, по мелочам может произойти серьезная подстава то есть э, долги тиражируются кармические чем старше мы становимся тем собственно говоря сильнее влияние вот этих вот кармических долгов если у вас в вашей денежной матрицы еще и много не денежных кодов ну тогда ситуация как бы она еще больше увеличивается понятно да ребята я вчера приводила примеры ну но есть новенький у нас я могу еще привести ряд примеров по моим клиентам как это работало, как это проявлялось в жизни. Это было связано, почему сегодня, повторяю, что как раз-таки с наличием кармических долгов. Нам, вот у меня была клиентка, которая потеряла работу, и муж потом выгнал из дома, пришлось жить у подруги. Мы с ней по ее денежной матрице прорабатывали именно кармические долги. У нее задача была не выполнена кармическая по персонифицированному, да, вот этому коду по коду манифестации и были кармические долги в имени зашифрованные вот и мы делали коррекцию по тем методикам которые я даю на практической части интенсива денежной матрицы и слава богу все сработало сработала не тем образом который она ожидала честно говоря она долгое время все пыталась еще найти работу но на самом деле по всем ее кодам было понятно что ей нужно свой творческий талант реализовывать и Такие она меня услышала, поэтому стала рисовать уже на заказ не для себя не как хобби сделала это своим профессиональным заработком да? рисование картин с мужчиной тоже вам говорила приводила пример вчера я повторяю мужчина который пришел у него больше было эмоциональных проблем но они тоже как бы в матрице прописаны были потому что через агрессию пошли очень многие проблемы да? не, не ну, скажем так даже на здоровье стали отражаться эти проблемы вот потеря была и работы и друзей и отношений вот и потеря здоровья потому что уже стал хроматизации роза ну вот тоже мы делали коррекцию коррекцию но никакая коррекция без осознания понимания Своих долгов, своих особенностей по денежной матрице не будет эффективно. Самый первый шаг, я вам еще раз повторяю, у нас их три. Три шага. Первый расчет понимания, да? второе осознание, применение, приложение на себя, и третье это коррекция. Вот тогда результаты они действительно хорошие. Но я вам об этих примерах говорю не только для того, чтобы поделиться, как работает да, коррекция денежной матрицы, но еще и для того, чтобы вы понимали. Вот я часто задаю себе вопрос: а вот если бы я знала, да, вот если бы меня в школе вместе с тем как учили читать писать английский преподавали геометрию до да, алгебру еще бы преподавали денежную матрицу например или карту рождения чтобы я понимала знала свои особенности свои кармические задачи может быть я верю что опыт был не таким бы тяжелым да? удалось бы очень многих неприятных ситуаций избежать потому что было бы знание понимание реакции были другими и вот я вам рассказываю это еще и для того чтобы вы понимали что когда вы знаете когда вы владеете знанием это вас меняет изнутри и вы уже не допускаете вы не совершаете таких ошибок вы не совершаете неправильного выбора и не приходится за это платить здоровьем да, потери денег потери работы и так далее вот смысл да? зна мои клиенты свое предназначение свою матрицу как и что в какой период жизни нужно делать какие кармические долги необходимо отдать чтобы иметь возможность двинуться дальше да, и достичь того уровня процветания которых хотят конечно это было бы сделано легче да? вот плюсики если это понятно друзья мои, и поставьте мне сейчас пятерочки, поставьте сейчас пятерочки, вот искренне. Я вам так постаралась уже донести, от всего сердца открыто рассказать, включая мои примеры, что такое денежная матрица. Поставьте пятерочки сейчас, те, кто хочет действительно познакомиться с этим инструментом, кто хотел бы освоить метод анализа денежной матрицы ну и конечно кто хотел бы получить практические инструменты для коррекции своей денежной матрицы кармических долгов и блоков кодов безденежья о которых мы с вами вчера говорили поставьте пятерочки в чат М -м -м. так я смотрю я читаю сейчас в чате Пятерочки жду, кому интересно. По контенту, в принципе, это уже все. Если вы хотели просто меня послушать, теоретическая, да, контентная часть закончена. Дальше я буду рассказывать об интенсиве «Денежная матрица». И для тех, кто действительно хотел бы а, обучиться, методики денежной матрицы расчета и для тех кто хотел бы обучиться коррекции конкретным практическим инструментом для коррекции денежной матрицы то есть для раскрытия своего денежного потенциала для избавления от долгов кредитов и проблем с деньгами да? вот дальше для вас ребята спасибо всем за внимание если есть вопросы еще потому что я рассказывала пожалуйста пишите а сейчас для тех кто хочет ко мне попасть на курс у вас есть прекрасная возможность это сделать а почему прекрасная потому что в этом году мы денежную матрицу 30 я запускаю вживую то есть это будет тренинг не в записи я буду заново для вас его проводить включая новые техники новые дополнительные теоретические блоки в частности те которые касаются именно кармических долгов и проработки кармических задач да? итак Каким образом у нас с вами будет э, строиться тренинг? Денежная матрица 3.0, она в себя включает три уровня проработки. Да? Ребята, первый уровень это сам тренинг интенсив ⁇ Денежная матрица э, ⁇ Старт 6 августа уже очень скоро и я даю специально достаточно времени для того, чтобы у вас была возможность переработать информацию, несмотря на то, что это интенсив, да, чтобы достаточно а, было времени на то, чтобы вы могли переварить все то, что вы сами о себе откроете. А интенсив а, денежная матрица он включает в себя три занятия. Здесь естественно вы освоите все методы расчета и трактовки всех кодов денежной матрицы получается что вы узнаете и свое предназначение и наилучший способ самореализации с точки зрения финансов с точки зрения денежной энергии да? ну конечно проработаем такой момент как какие ошибки были допущены как это исправить в том числе как поработать со своими кармическими долгами на уровне знаний на уровне информации теории да? вот это вот базовый блок денежная матрица а дальше у нас с вами идет два уровня практической проработки продвинутый блок это активация денежной матрицы здесь я дам вам именно практические инструменты да, здесь уже теории как таковой не будет ну немножечко совсем да здесь мы будем работать над снятием блокировок эм, денежных кодов на проработкой внутренних блоков которые э, связаны с предыдущими воплощениями с кармическими долгами предыдущих воплощений да, над энергетическими блоками текущего воплощения и э, в принципе активировать вашу денежную матрицу чтобы весь тот потенциал который у вас заложен в вашей денежной матрице чтобы он э, начал работать на полную да и есть еще премиум блок это коррекция денежной матрицы э, это самый крутой блок почему потому что здесь я даю технологии очень эффективные закрытые технологии до да, которые позволяют проработать даже очень сильные поражения на уровне денежной матрицы такие как порча как негативные родовые программы как очень сильные психологические программы которые называются например невидимка она связана со страхами проявления выражения себя в том числе да? то есть вот этот уровень это Уровень очень качественной, очень эффективной, глубокой проработки. Вы выбираете то, что вам на сегодняшний момент необходимо. Вот я еще подробнее расскажу сейчас по каждому уровню, дам программу, содержание результаты. И сейчас показываю вам стоимость участия. На самом деле стоимость акционная, она действительно только на время наших открытых вебинаров и флешмобов на сегодняшний момент очень и очень лояльная, учитывая. Да, тот объем и качество информации, которые вы получите, и самое главное, практических инструментов. Итак, базовый блок 5900 три урока продвинутый блок это базовый блок плюс два урока практических коррекций, активации денежной матрицы 8 900 и премиум блок включает базовый блок продвинутый блок и два урока премиум с очень глубокой а, проработкой всех всех абсолютно всех блоков которые есть на уровне денежной матрицы 10 900 премиум блок сегодня включает в себя дополнительно бонус и подарок интенсив управление денежным потоком о нем я расскажу чуть позже это шикарный тренинг там масса также очень качественной информации конкретно уже по деньгам энергии денег увеличение денежного потока у вас есть возможность сегодня получить его подарок все что вам нужно сделать это пройти по ссылке которую сейчас бросит маргарита и оставить заявку на тот уровень который вы себе выбираете так откуда берутся техники и методы значит те методы коррекции которые я использую это инфосоматика можете набрать в интернете посмотреть что это за метод это метод который позволяет как раз таки корректировать информацию на уровне тела ту информацию которая уже вошла наше поле инфоинформация, сома это тело, инфосоматика, одна из самых продвинутых технологий, которая позволяет корректировать и управляющие стрессы, и неправильные убеждения, да, э, все то, что искажает на самом деле энергетику человека, мышление, ограничивает нас, вызывает разного рода даже на физическом уровне заболевания да? есть энергия, информатика, это все что связано с чакральной энергетической системой человека это второй метод третий метод это психокоррекция это работа на уровне интегративной психологии психотерапии да? и четвертый метод который я использую для коррекции денежной матрицы это все что связано с нашей эмоциональной матрицей, с нашим эмоциональным телом то есть технологии эмоционального интеллекта и неологии кинезиологии потому что здесь микс инструментов вот в тренинге используются вот эти техники именно для коррекции для расчета мы с вами используем естественно метод нумерологического анализа да. западной школы ведическая нумерология и э, в целом еще раз повторю вот возможность сочетать теорию с коннекцией дает возможность получить высокий и качественный результат угу. давайте вопросы по программе если они есть ребята по уровню если хотите понять какой уровень вам нужен что для себя выбрать я обязательно отвечу сейчас на эти вопросы по программе если хотите можем с вами пройтись вот сам блок денежная матрица вообще шикарная программа вы за три урока столько всего узнаете во первых расчет сделаем всех кодов да? и предназначение реализации судьбы и манифестации будет расчет реальных кодов, врожденных, простите, врожденных кодах и реальных фактических кодов на сегодняшний момент, вот как я вам показывала сегодня сравнение врожденное и фактической денежной матрицы да? вот. составление вашей актуальной денежной матрицы которая для вас работала бы наилучшим образом на первом же базовом интенсиве сможем выявить все слабые зоны и все что необходимо корректировать все что необходимо исправлять Дам безусловно рекомендации на базовом уровне дам также вам рекомендации подсказки как перезагрузить свою денежную матрицу как можно поменять коды безденежья на коды богатства да и обязательно мы рассчитаем с вами контракт воплощения эту информацию вы нигде не найдете мне пришлось очень много всего изучить пройти много тренингов много обучений и по энергоинформатики и по космологии для того чтобы да, доносить вам информацию которая связана именно с контрактом воплощения да. что у вас за контракт воплощения? как понять реализуете вы его или нет как увидеть свои ошибки как их исправить вот это все в базовом блоке денежная матрица ребята все это вы получите все это проработаем да. Пишите вопросы, ребята, результаты после прохождения базового блока. Конечно же, вы узнаете все о своей денежной матрице, о своем денежном потенциале, и я верю, что если последуете моим рекомендациям, то научитесь еще и пользоваться своим денежным потенциалом, потому что я дам конкретный ключик, да, что у вас работает с вашими кодами что не очень эффективно куда лучше направлять энергию на чем лучше сосредоточиться учитывая ваши коды и ваш да, ваш код манифестации ваши задачи но если вы для себя например рассматриваете это еще и как дополнительный источник дохода то это будет особенно полезно потому что мой интенсив денежная матрица это готовый инструмент готовый к использованию очень четкий очень системный уже опробованный прекрасно до да, упакованный инструмент консультирования если вы работаете с людьми то вы можете использовать денежную матрицу как один из инструментов консультирования у меня я уже рассказывала консультация по денежной матрице стоит 150 долларов если нужны коррекции стоит еще еще... Больше, да, То есть это разные сессии, одна сессия 150 долларов. Вот расчет, трактовка денежной матрицы, пожалуйста, одна сессия 150 долларов. Нужна коррекция, смотрим, сколько их нужно. Каждая сессия 150 долларов. Инструментов коррекции я дам вам достаточно много. Вот второй уровень, продвинутый и премиум, это как раз-таки про инструменты коррекции. Это практические инструменты. Да, вот, активация денежной матрицы там только и чисто техники, да? снятие порчи на деньги, отключение от эгрегора бедности, техника коррекции негативно-денежной кармы, подключение к эгрегору денег, самопрограммирование на успех и много еще других, все на слайд не помещаются. Это практически инструменты, которые можно и нужно использовать для активации своей денежной матрицы, для проработки определенных блоков вот и премиум блок здесь уже технологии ну, тут, а, сильнее когда требуется серьезная коррекция когда есть наличие там, серьезных деструктивных программ а, здесь и теория и практика будет потому что для того чтобы работать такими методиками необходимо понимать причину образования а, серьезных проблем с деньгами да? поэтому здесь и теория плюс а, практика будет очень важная информация как происходит слив потеря денежного потенциала до да, а, куда сливается денежный ресурс хотя по данным например по карте рождения все шикарно все замечательно а, почему не работает денежная матрица что такое деструктивные родовые программы и естественно методы коррекции вот этих вот всех моментов да, деструктивных программ поражающих факторов в поле человека с программы невидимки снятие запрета на самовыражение и другие моменты ребят но ну это если коротко в принципе по ссылке если вы пройдете если вам нравится читать вы можете прочитать подробные программу и результаты можете сейчас э, мне э, задать вопросы если они э, у вас есть Сейчас я посмотрю, что вы мне писали, и для себя выбирайте вот тот уровень, который вас заинтересовал. Сразу хочу сказать, что после обучения вы получаете свидетельство прохождения обучения, где будет указан тот уровень, который вы прошли, количество часов, да, вот, даже если это базовый уровень, продвинутый или премиум будет. Единственное, что сразу обращаю внимание, что да, после прохождения обучения вам нужно будет написать отзыв о курсе, что что это за курс, о чем что для себя взяли насколько на вам понравился э, курс и тогда получаете свидетельство так смотрю на ваши вопросы ребята по техникам ответила так, по оплате рассрочки. Дорис, если я взяла псевдоним для работы, код судьбы стал 17.8. Это влияет на мою денежную матрицу. Влияет. То есть вы должны понимать, что могут включаться ситуации по коду 17, с которыми нужно будет справляться. Вообще 8 это денежный код, да, но если у вас получается из 17, потому что может получиться из 26, да, например. 8. У вас получается из 17, это кармический код в денежной матрице. Нужно взять эту информацию, которую я даю по коду 17, и понять, вы ее прошли, или вам нужно проработать еще определенные моменты. А могут уже сами собой начать происходить ситуации, определенные в жизни по коду 17 вы их можете заметить так мило такой же вопрос потому как меня называют сейчас число судьбы получается 10 1 может отражаться на а, денежном финансовом уровне угу. так если в это время уезжаю хочу на премиум вообще не страшно уроки же записываются все и будет возможность задать свои вопросы после прохождения. Тем более у нас 6-12 августа идет базовый уровень денежная матрица, а потом 17-20 идет продвинутый и премиум блоки. Поэтому если уезжаете, всегда будет возможность прослушать записи уроки в любое время, задать потом свои вопросы мне. И я так понимаю что э, успеете вернуться для того чтобы участвовать на э, коррекциях да, живую э, хотя все уроки записываются и коррекция в том числе еще вопросы, ребят почему следует вписаться в тренинг я думаю что вы уже поняли вы знаете если вы наши клиенты и слушатели давно обычно на открытых уроках у нас самая низкая стоимость самая низкая цена и потом Естественно, она будет повышаться, как только мы закончим открытый флешмоб. Вторая, почему именно сейчас, а не когда-нибудь потом, не в следующем году, что у вас есть возможность сейчас, когда у нас вживую тренинг проходит с новыми блоками теоретическими и техниками, задать мне свои вопросы. Вот какие у вас будут появляться, какие будут возникать? Я на все вопросы отвечаю очень подробно детально с примерами потом я думаю что уже 30 денежная матрица когда пройдет она будет продаваться только в записи да? еще опять повторно в живую проводить ее не будет смысла вот. поэтому сейчас в этом потоке у вас конечно есть возможность доступ к телу тренера спрашивать меня обо всем по мере изучения расчетов по мере того как я буду давать вам эту информацию. Нам это дорогого стоит, поверьте мне. Сейчас вот нумерология проходит в записи, но очень большой эффект и благодарность учеников вызывает именно то, что дополнительно уроки я провожу вживую, отвечая на вопросы, потому что это действительно ценно, это позволяет разобраться во всех нюансах. Поэтому ловите возможность того, что денежная матрица сейчас, она проходит вживую. Да? Есть возможность у вас, благодаря тому, что вы будете спрашивать, разобраться абсолютно во всем и досконально ну и третья причина это конечно шикарнючий бонус который мы даем вам к уровню премиум да, ну, потому что сам бонус стоит 6000 рублей на 5 900. Это тренинг управления денежным потоком шикарный тренинг посмотрите только, какая программа это очень хорошая проработка своего денежного поля со всех сторон там очень важная теоретическая информация взаимосвязь например времени денег да? как свою формулу привлечения денег создать как выбраться из у квадранта безденежья который связан напрямую с нашими эмоциями эмоциональным полем какие уровни привлечения денег существуют, на каком уровне вы проявляетесь как получать больше плюс техники тренинг очень классный вы его получаете подарком если сейчас час оставляете заявку а, на премиум уровень а, денежной матрицы вот так дорогие мои Итак, я сейчас расскажу а, еще раз по датам чтобы было понимание да, когда что будет и еще раз что такое денежная матрица денежная матрица это тренинг интенсив да, который направлен на самопознание, изучение себя, своего предназначения и, в частности, конкретно изучение своего денежного потенциала своей своего пути самореализации плюс денежная матрица с моими авторскими методиками коррекции дает возможность убрать денежные блоки и активировать свой денежный потенциал вот эта денежная матрица 3 0. А, тренинг состоит из трех уровней Базовый, три а, урока это теоретический блок где мы делаем все расчеты все трактовки изучаем кармические долги в том числе у вас появляется полная картина о том что из себя представляет ваша денежная матрица как с ней работать да, как ее использовать для увеличения своих доходов и есть Два практических блока, которые позволяют усилить денежную матрицу, активировать ее, это продвинутый блок, и премиум блок, который позволяет скорректировать э, негативные моменты, блоки, серьезные препятствия, э, если таковые у вас имеются. Да. базовый блок 6 12 августа продвинутый блок активации 17 августа два урока сразу будет и 20 августа будет коррекция денежной матрицы тоже два урока подряд потому что мы уже когда начинаем процесс коррекции до да, его лучше провести за один раз выбирайте те уровни которые вам Нравятся, которые резонируют. Если нужна помощь, подсказка от меня, какой именно для себя блог выбрать, пожалуйста, задавайте. Если что-то хотите еще уточнить конкретно по программе, пишите. Если все в принципе понятно, остались вопросы по тому, как оставить заявки, как получить подарок, что вносить, что не вносить, как зафиксировать стоимость. Я сейчас передаю слово э, Олесе, она вам расскажет, в том числе и а, по подаркам я вижу что есть да, вопросы хорошо друзья мои я благодарю вас за внимание надеюсь что я донесла а, важность знания понимания своей денежной матрицы и самое главное умение использовать свой денежный потенциал буду рада видеть вас на своем тренинге на любом из уровней поверьте если уж вы ко мне в руки попадете будет Толк. Я вам это обещаю. Вы делаете свой шаг навстречу. Я, безусловно, сделаю свои шаги, окажу помощь, поддержку и дам все необходимые инструменты для того, чтобы ваша жизнь изменилась к лучшему. Благодарю вас за внимание, передаю слово Олесе и буду рада видеть вас на своем тренинге. Уже совсем скоро, 6 августа, мы с вами начинаем денежную матрицу. Пока-пока.